и вид заявления «Предоставление каникул». Затем нажать кнопку «Далее». На втором шаге необходимо указать даты каникул. Для перехода к следующему шагу нажимаем кнопку «Далее».